С вами канал Гринч, меня зовут Милан. Мы часто слышим, что переработка отходов – лучший способ не допустить попадания пластика на свалку. Но проблема в том, что 90% всего произведенного пластика до сих пор не переработаны. К сожалению, пластик гораздо чаще попадает на свалки или мусорожигающие заводы, чем в переработку. Исследования показывают, что переработка не обеспечивает достаточное количество сырья для удовлетворения спроса. Проблемы с пластиком связаны с его химической структурой и гигантскими объемами его производства. Системы переработки просто не справляются. Даже в Германии, где показатель утилизации собранных отходов один из самых высоких в мире, только 38% перерабатывается. Пластиковые бутылки для напитков с маркировкой PET и емкости для бытовой химии с маркировкой PND обычно подлежат сбору во многих системах раздельного сбора мусора. Однако темпы переработки для нее по-прежнему шокирующие низкие. Половина проданного пластика с маркировкой PET никогда не собирается для переработки, и только 7% из этих бутылок превращаются в новые. Большая часть пластиковой упаковки перерабатывается в изделие более низкого качества, которое после этого точно нельзя переработать. Еще один ужасный вид пластика, который наносит огромный ущерб окружающей среде, это пакетики соше и гибкая пластиковая упаковка, обертки, пакеты, термоусадочная упаковка. Этот тип упаковки часто состоит из смеси материалов, которые очень затрудняют ее переработку, а часто и вовсе делают невозможно. На сортировочных станциях просто нет оборудования для извлечения таких отходов. Пакетики СОШЕ обычно используются для продажи небольших или отдельных порций продуктов питания и средств личной гигиены. Вы наверняка часто их видите – порционные пакетики кетчупа в ресторане или маленькая упаковка шампуня в отеле. Это чаще всего Саше. Кстати, скрипыши, стиратели и мини-лента – это один из примеров Саше. Я надеюсь, мы привели достаточно доказательств того, что переработка может лишь немного уменьшить растущее количество производимого пластика. Так что очистка пляжей, улучшение технологий утилизации и переработки отходов – это лишь маскировка реальной проблемы. Конечно, переработка играет важную роль в качестве перехода к экономике, свободной от пластика. Но хочется, чтобы все поняли – это не замена общего сокращения одноразовой упаковки. Нам нужно сокращать поток отходов. Пока мы производим и используем то, что моментально становится мусором, решить проблему пластикового загрязнения не получится. Именно поэтому Greenpeace требует от Минприроды России ограничить оборот некоторых товаров и упаковки из одноразового пластика, которые трудно извлечь из потока отходов и переработать. Если вы так же, как и мы, хотите изменить ситуацию, подпишите петицию. Ссылку мы дадим в описании под видео. С вами была Милана и канал Grinch. Пока!